И всем привет! С вами Dark King, и мы будем снимать с вами Майнкрафт. Да, это Майнкрафт. Вот он мой дом. И в принципе это все. Это все то, что мы сделали за вроде бы четвертую серию. Можете меня подправить в комментариях и заваривайте чайочек. И мы погнали! И теперь я хочу вам это... Вроде бы кое-что показать. Ну, вроде бы я тут ничего не делал. Вроде бы. Или что-то делал. Но сам не помню. Так. Э, например, давайте-ка сюда. Что я тут э, примерно сделал? Да вроде бы ничего. Так. понятно так ладно сейчас мы например вроде бы немножко дерева нарубим и потом мы пойдемте-ка вдали. я вроде бы сфоткал координаты а вроде бы и нет я этого не помню потому что это было где-то наверное два месяца какие два месяца короче где-то две недели назад Поэтому вот так. Так. Кстати, красивые стекла. Так. На. Сейчас так. Вот такие координаты. Фоткаем. Я сфоткал. Да, я сфоткал. Так. И погнали, допустим, пример туда. Ну, допустим, просто. Пойдемте-ка туда, вдали. Там, где все хорошо. Или не все хорошо. Но все равно погнали. Кстати, я забыл флаг тут оставить. Ну. Ладно. Кстати, неплохо Майнкрафт выглядит. Вообще прям неплохо. Мне нравится. Так. Опа, пещерка. Нужно зайти. И да. конечно же, еще и угля покопать. И, возможно, мы этой серии, ну, например, найдем алмазы. О, да. Алмазы и все. Потому что... Нету идей. Что еще искать? Так. Ну, по идее, все есть. Итак. Нужно только броню и все. Тем более я нормальную броню, а не вот эту, которая у меня. Ну. Не понял. Если я бы сюда попал, то мне было бы смерть. Так, почему я все не съел ладно а ч ⁇ я так это мелочусь я ж там могу шахту сделать точно майнинг будет у меня тек-тек-тек хотя можно даже наверное без майнинга но как наверное это посчитаем мы и вот так и мы все и сделаем так паркуруем типа Типа покурим. Все нормально. Так, ладно. Сюда, сюда. Все идеально просто. Так. Тут все тоже нормально. Ну, где-то, наверное, тут будем делать шахту. Я уж не хочу прям это все делать. Как-то вот так будем делать. Да. Это будет долго. Поэтому будет быстрая перемотка. Ребята. <смех> <смех> так, изумруд. Изумруд. А, -а, а да, наконец-то. Господи, это хорошая находка. Погодите-ка, я что не сделал? Ладно. Так, вот так сделаю. И вот так. Готово. Ага. Ура. Ну, пока что снова то же самое. Перемотка. Ребята. Я так копался до коренной породы. О, это было долго. А значит... все. Будем копаться теперь вот так. Ну, и, наверное, до алмазов. То, что я их хочу найти наконец-то <смех> да. так ну, наверное это будет самая последняя кирка если она сломается то я заканчиваю видео И никаких в этом видео не будет алмазов а если я найду алмазы то мою почтение так пока что нормально можно еще копать Так. Так. А -а -а. Господи, где мои алмазы? Вот, чтоб вы понимали, это мое самое последнее железо. И все. Потому что я полностью потратил все железо свое на керке, которую я только что накопал, но в принципе ладно, дома там было еще, ну ладно, <связь> так. ребята, алмаз, еще один, еще один. Вы что, издеваетесь? <смех> У меня кирка сломалась. М -м -м. Ладно, сейчас я кое-что скрафчу, например верстак и буду делать алмазную кирку. А да, алмазная кирка. Еще три. Ну, так. Но, в принципе, еще и алмазный меч. Ч бы и нет. Хотя. Ради прочности. Нам. Да. Ага. И вот так. Изи! Я в шоке, алмазы, ал. Так, погодите-ка. Погодите-ка. Еще выше. Так, не понял. А, да? Так. Будем соверш... Блин, я думал, что это уже алмазы. Редстоун. Окей. Okay. Let's go. Выкапываем всю железо. Вода, <звук> <dollar control> а -а -а -а вода! Вот, вот! <п commentaires> Где мой хлеб? блин как мне вообще в принципе повезло Гребные Железо. серьезно, господи, я этого вообще в принципе не ожидал, я серьезно этого не ожидал. Но... Не, ну в принципе.. Алмазы мы нашли. То бишь? <coughs> Ладно, с вами был Dark King. Всем удачи и всем пока!